Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем нашу программу телепередач, как когда-то пела из знаменитой песни, по поводу лайфхаков из аптеки. Еще один очень интересный лайфхак, который я хочу вам предложить. Хотя, в общем-то, я сама, я уже пользуюсь этим лайфхаком очень-очень редко. За редким исключением, когда, ну, просто мы уже привыкли, как бы, по своей аналогии пользоваться антибиотиками, но я уже пользуюсь иммуномодуляторами. Причем иммуномодуляторами естественного происхождения. В частности, если кто не знает, то витамин С, естественный витамин С, который выработан не в виде той кислоты, которая продается в наших аптеках, а в виде витамина С, обработанного специальной специально, специально биотехнологиями, при которых сохраняется и состав, этого витамина, а также его пространственное расположение, витамин С, в нужном объеме является прекрасным, великолепным иммуномодулятором. Если кто этого не знал, я буду рада, если вы услышите от меня это впервые. Итак, что же мы, я хочу предложить вам сегодня? Сегодня я хочу вам предложить вот такой вот лайфхак. Называется он цифрофлоксацин. Так, цифрофлоксацин, все правильно. Я вам дала правильно. Вот я специально подношу его поближе, чтобы вы видели даже стоимость этого антибиотика. Значит, цифрофлоксацин – это обычный антибиотик широкого спектра действия. Он продается в наших аптеках, и продается он по 10 таблеток. Но вы не ужасайтесь тому, что вот, а, вот дешевым 30 рублей от 30 до 40 рублей стоит, но ну, 32 рубля. Это стоит 500 тысяч единиц одна таблетка. То есть это, это самая большая доза цифрофлоксацимы в таблетке. Есть таблетки, которые в дозе 250 тысяч единиц, тоже 10 штук, и стоимость этого цифрофлоксацимы 12 рублей. 12 От 12 до 15 рублей. Вот Это антибиотик широкого спектра действия, который не оказывает никакого отрицательного влияния на кишечную микрофлору вы все прекрасно знаете, что когда начинаете употреблять антибиотики, у вас развивается дисбактериоз. По этому поводу я сделаю следующее видео, что делать при дисбактериозе, о котором ну, редко кто знает и редко кто упоминает вот этот препарат. Значит цифрофлоксацин не вызывает дисбактериозу. Но в принципе у меня, вот у меня было, но ну, я уже стала, я больше 10 лет употребляю БАДы, поэтому... Малейшее употребление антибиотиков у меня вызывало, как говорится, нарушение. Потому что организм, когда начинает принимать натуральные препараты, он не переносит синтетические. В частности, как я уже говорила, по поводу глюконата кальция. Великолепный, безобидный препарат. Тоже сделаю о нем видео. Но я сейчас даю на этот препарат сердечный приступ. То есть у меня начинает болеть сердце. Потому что организм не принимает глюконат кальция. Кальция именно в том виде, в котором он в этой таблетке. В принципе, я по этому поводу не расстраиваюсь. Но люди, которые сидят на синтетической медицине, его переносят очень хорошо. И, кстати, они о нем совершенно не знают. Ципрофлексоцин применяется, как вы знаете, ну, при любых... У него широкий спектр действий. Очень хорошо он действует при бронхолегочных инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем. Это бронхиты, различные аллергиты, вот атиты и так далее тут очень очень большой спектр действия я не буду называть полностью что вот самое главное чтобы вы знали его название все это вы можете прочитать э, в аннотации которую вы с легкостью найдете в интернете тоже тут же нажал на кнопку поиска <coughs> ципрофлоксацин выпускается исключительно по 10 таблеток то есть в дозировке он самая большая дозировка его это 500 тысяч единиц таблетка два раза в день то есть по две таблетки два раза в день таким образом получается 10 таблеток здесь курс э, курс препарата на 5 дней ну максимум таблетки э, антибиотики употребляются до 10 дней но ну, собственно я его в свое время употреблять больше трех четырех дней не могла то есть меня, я уже сидела на натуральных препаратах и э, но ну, я встречалась с таким естественно мы же все не, мы же не бои как говорится не бои горшки обжигают поэтому я естественно тоже чего-то не знала, я ведь все-таки медика, меня учили синтетической медицине, а не натуральной, поэтому где-то я диагноз не могла поставить, где-то антибиотик чисто, вот понимаешь, что ты простыл или что, я сразу раз антибиотик употребляешь. И, кстати, в ветеринарной практике мы очень часто, я очень часто употребляла ципрофлоксацин. У нас вот был котик, у нас четыре кошки в доме, вот, и собака, поэтому они часто простывали, особенно кот у нас был слабый. Вот. И постоянно, как только он приходит и начинает кашлять, я режу эту таблеточку. И то я 250 тысяч резала таблетку. 500 тысяч я вообще редко брала. Я употребляла антибиотик в дозе 250 тысяч два раза в день. Даже, да, два раза в день. 500 тысяч, если у меня был антибиотик, 500 тысяч мне не могли дать вот по 250 тысяч. Я просто таблетку делила пополам. И все, обычным ножиком. Разрезала и делила пополам. И одну таблетку, там, другую вечером. Значит, еще хочу сказать по способу употребления антибиотиков. Если вам назначают антибиотики, сейчас, поскольку у нас очень ухудшились продукты питания, они стали практически отравой. Вот, есть и такие продукты питания совершенно нельзя. Поэтому у нас люди стали давать какие-то побочные реакции, совершенно непонятные явления, которые раньше таких явлений не наблюдалось, потому что пища была здоровой. Все-таки нам пищу делали более-менее нормально до тех пор, пока мы не перешли к капитализму и не стали питаться. Говорю, фактически, вот В Китае уже выпускают синтетический рис. Три чашки этого риса являются тем, что ты съелся в пластиковый пакет. Ну, тогда лучше сразу уже пластиковый пакет съесть. вам По крайней мере, дешевле выйдет. Вот. Но это шутка, конечно. Тяжелая шутка, но шутка. Значит, цифрофлоксацин в ветеринарной практике я делала так. Я разделила таблетку пополам, а потом еще каждую половинку на три части. И вот такую половинку <смех> мы зажимали кота, открывали ему рот, и туда прямо эту половинку раз, и рот закрывали. Он вынужден был глотать. Конечно, горький, сопротивлялся, все. Ну вот три дня вот так вот мы даем цифрофлоксацин, и после этого кот перестает чихать. Вот сейчас, когда у меня уже появился витом, у нас нет никаких проблем, мы э, на язычок, то есть мочишь пальчик, на, мач, на пальчик этого порошка Витома и на язычок ему. И постепенно вот там горочку такую дать, и вот эти 5 грамм ему где-то за 3-4 дня отдать. И прекрасно помогает, кот выздоравливает. И сейчас мы вот подобрали на улице котика, по, по поводу которого я делала видео в э, Витом, и еще в первом витоме в первом видео лайфхаке э, номер один и план я там тоже показала, там два видео было сделано, я тоже показала там котика, и вот вот этого котика, когда я подобрала, вот мы принесли его, у него вообще не дышал нос. А он смесь каких-то пород, смесь британской породы с нашей, то ли с персом, британская порода, может быть, с персом, по что он очень пушистый, но вообще сам по себе он британец. Внешний вид и цвет британца такой вот. Вот. А сам а вот, а шерсть очень длинная и очень пушистая. Особенно на морде там такой очень интересно. И у него практически мумы, когда вот он лежал, спал, и вы знаете, вот мы всю ночь слушали, как он дышит. Он вообще не дышал, он задыхался. Я говорю, господи, как он так жил, как он там дышал таким носом. Он очень часто простывал, он моментом хватал все эти герпесы, что он говорил, что я... Ходила туда, к нему, и когда я увидела, что у него и слезы из градом текут, и все это прочее, в общем, мне, мое сердце не выдержало, я забрала его домой, и говорю, ему на улице оставаться нельзя. и действительно была права, это самый что ни на есть обычный домашний котик, вот, который, к сожалению, люди выкинули его. Ну, много у нас наркоманов, алкоголиков, семьи сейчас алкоголизированы, наркотизированы, поэтому ожидать от людей чего-то такого практически, особенно в рабочих поселках, совершенно нельзя. Вот, поэтому мы вот его, по всей видимости, он там был домашний, потому что его узнали, мы даже имя его узнали, но, видимо, так, то ли они его берут, потом выкидывают, то ли выкидывают, потом берут, непонятно, в общем, котик все время был на улице, спал он впал в подвалах, и, естественно, питания ему не хватало, шерсть у него облезла, я думала, там грибок какой-то. А там всего лишь оказалось на все такие условия содержания. И вот мы его вылечили вот этим Вот Я ему сначала дала три раза вот такие кусочки таблетки. И потом где-то через недельку еще раз. Ну, в общем, по мере того, как вот он вот так вот сипел, он его постепенно-постепенно нос прошел. Учитывая то, что мы его постоянно кормили витомом. Вот, поэтому цифрофелоксацин – это единственный антибиотик, которые я люблю применять с таким БАДом, как, как детокс, так называемый детокс или кошачий коготь. Сейчас кошачий коготь в БАДах широко используется. Я считаю кошачий коготь совершенно универсальным антибиотиком. И вот для того, чтобы усилить действие, у меня, к сожалению, у самой, вот здесь вот семерку когда-то вылечили, вылечили неудачно, на ней висят две огромные гранулемы. Удалять, естественно, я ее не собираюсь и не буду. Вот. Там у меня стоит съемный протезик на, этих гранулем, на этом гранулемном зубе, и он меня он мне прекрасно восстанавливает. эти самые. Вот как раз герой нашего романа пришел. показываю еще раз вот такую нашу красоту. Вот видите, какие мы красивые, какие у нас щеки. Разговорчивый он очень сильно попался Вот вот его мы лечили Его мы лечили очень долго Но ну, сейчас, слава богу, он ожил Он оклемался Витом и Все у нас получилось вот. И котик сейчас живет Только сейчас отъедает пузечко И вот улучшает состояние своей шерсти А также свое общее самочувствие Значит, Вот этот ципрофоксацин Я употребляла с детоксом Когда меня начинал беспокоить зуб я употребляла капсулу БАДА. И для того, чтобы усилить еще действие, я употребляла таблетку ципрофлоксацима. Но ну, я, видимо, простывала. И поэтому у меня это выражалось не в том, что я вот нос у меня болел или что-то какие-то стоматиты были. У меня начинал болеть зуб. Видимо, там пошло обострение. И а -а -а. я очень хорошо детоксом и вот этим ципрофлоксацимом успокоила вот это обострение. Фактически, когда-то он у меня заболел, я поехала в поликлинику. Я говорю, разбирайтесь, почему болит зуб. Они разобрались, сделали снимок, там висят гранулемы, зуб лечен резорцинформалиновым методом. Резорцинформалиновым методом, и этот резорцин-формалиновый метод, конечно, уже больше. Там зуб уже стеклянный. Просто если его начинать что-то с ним делать, то, конечно, пройти бы каналы было хорошо. Я бы лично эти каналы попыталась пройти, но поскольку... Это не я, и поскольку я у себя не могу его, вот, я его сумела только единственное, что сама запломбировать, потому что когда я посмотрела, какого качества оказывается стоматологическая помощь, я поняла, что лечиться не у кого. И я приехала, сказала, говорю, поставьте мне прокладку, полбируйте, ставьте вот одно в резервно-формальную пасту, потом прокладку из фосфоцимента, и все. Дальше мне закройте ваткой, и ничего, пришла домой, посадила мужа, мы включили ламповку, взял, я взяла эти самые пломбировочные материалы, и мы отлично запломбировали. Зуб стоит он, по крайней мере, сейчас очень хорошо. И пломба у меня не крешится, ничего у меня там нет. В общем, все, кто смотрели стоматологи, говорят, пока что все в порядке. Так что вот такое явление, наш ципрофлоксацин. Этот антибиотик сейчас, наши терапевты, ваши терапевты, назначают вам очень дорогие антибиотики, в частности и детям и всем и вот я как-то ехала в автобусе и женщина все переживала это, вы представляете говорит, такой цены антибиотики я не знаю что делать и я ей сказала говорю, возьмите цифрофлоксацин когда-то я тоже вот работала в каб... как-то вот работала в кабинете и пришел тоже парень и очень там ну, у него действительно был серьезный зуб все я ему назначила я ему написала супрастин цифрофлоксацин ну и тогда вот. вот наверное это все стоит бешеные деньги ну, естественно, в кабинетах же цены я же не беру с него в кабинете цену, только для себя, там же, я-то работаю на процентах. Вот. И я ему сказала, говорю, ты сейчас вот, и ты, говорю, не разговаривай долго, а ты иди в аптеку, и потом придешь и покажешь мне чек, в какую сумму тебе это выйдет. Я говорю, ты иди, иди в аптеку, говорю, возьмешь чек и придешь, и тогда, если тебе не устроит, придешь обратно. Вот. Он, конечно, не пришел Я говорю, ну как тебе чекают, вы знаете, говорит, да, я говорю, меня впечатлило. Он набрал максимум, ну на 70 рублей <сих> всех необходимых препаратов. <сих> вот. Поэтому э, учтите этот цифрофлоксоцим, это очень хороший антибиотик, он эффективный, он действенный, не смотрите на его цену. Да, еще, существуют разные производители этого цифрофлоксоцима, я почему вам показываю вот эту упаковку. Вы внимательно присмотритесь к упаковке Потому что другие производства... у нас существуют и индийские производители все, когда придете То просите цифрофлоксацин только отечественный Он ничем по качеству не отличается Он отличается только ценой Есть какой-то индийский цифрофлоксацин Есть еще какой-то там Черти какие-то Я не знаю как цифры или что-то там еще называется В общем, Это все то же самое Но будет по цене гораздо выше Чем вот это вот белиберда вот, я принимала, значит, существует два вида приема антибиотиков. Антибиотики принимаются сразу ударной дозой и потом идут на уменьшение, вот, так называемый подбор дозы, потому что запомните, что доза все равно индивидуальна. То, что вам пишут, вот, надо в такой дозе, не слушайте эту дозу. Не слушайте, потому что у каждого организм индивидуальный. И на каждого антибиотики действуют по-разному. На одного этот антибиотик даже в максимальной дозе не подействует, другому, вот как у меня цитрецефтриаксон, у меня вообще отказала обоняние, и чувствительность, вообще, и тактильная чувствительность отказала. Обоняние нюх у меня вообще исчезли на, на целый день. Поэтому вот на цифрофлоксоцин то же самое. Значит, либо наоборот, всегда покупайте или начинайте всегда с дозы 250 тысяч два раза в день. Выпили один раз, посмотрели, если вот все равно плохо, если они помогают, если у вас стабилизировалось состояние, ухудшения нет, сопли текут, но сопли будут течь, потому что там нужны десенсибилизирующие, на это не обращайте внимания, все нормально, попробуйте второй день. Вот увеличите дозу, если увидите, что у вас стало лучше, что вам стало лучше, то ну, пропейте и то, увеличенную дозу дня три. Больше не надо. Дальше дозу снижайте. 250 тысяч. Два раза в день вам будет вполне достаточно. Лично сейчас мне хватает, если вдруг вот, ну, мне нужно цифру холосоцин выпить, это максимум один день. Но это мне, потому что я, я употребляю БАДы. Вот. Вообще он очень эффективен и действует он буквально за 3-4 дня, потому что, ну, у меня, допустим, после него вот начинал живот болеть. но ну, это лично у меня такое. Потому что я говорю еще раз, я уже очень сильно воспринимаю вот эти все синтетические препараты. Они мне вообще не идут. Антибиотики не употребляю, не употребляю, кроме вот этого. Значит, инструкция к этому препарату предлагается, как всегда, когда будете читать, прочитайте инструкцию. Побочных эффектов у него не так много, да я, собственно, побочных эффектов от него не видела. Вот если у вас все-таки развиваются какие-то побочные эффекты, которые там указаны, то в таком случае, я говорю, прием препарата прекращайте. Но не было никогда такого, чтобы вот кто-то... Меня только благодарили за этот антибиотик. Говорят, большое вам спасибо, что вы дали нам говорит, отличный антибиотик. И, говорит, по такой цене, что мы говорит, даже не ожидали. Он очень эффективен. То есть всегда начинайте с подбора, с минимальной дозы и дозу увеличиваете. Если начинаете с максимальной дозы, то максимальную дозу держите день-два максимум, а потом начинайте дозу уменьшать, потому что большие дозы антибиотиков ни к чему хорошему не приводят. После антибиотиков обязательно необходимо витаминное восстановление. Необходимо пить витаминные мультипаки, но мультипаки из аптеки я не рекомендую. Все эти мультипаки это синтетические витамины. Ничего хорошего, эти витамины только зашлагуют ваши почки и кишечник. Ничего хорошего они вам не принесут. Принимайте витамины натуральные. Но это я рекомендую. Витаминные комплексы среди сетевых компаний. В сетевых компаниях плохой это сама система распределения. К сожалению, Система манипуляции друг другом у нас никто не отменял. Нами манипулирует правительство, а мы манипулируем друг другом. Но это, конечно, плохой пример. Вот, поэтому в сетевых компаниях плохой только, плохой это плохая только система распределения. Продукция там продается очень хорошая. Я сейчас познакомилась с сетевой компанией, у которой я перепробовала всю продукцию. Получила великолепный эффект по снижению веса. И поняла, что действительно я была права, я делала правильно. И вот в этой компании я, я заключила контракт и, и плюнула на все это. Но мною опять же пытаются манипулировать, но я уже тут категорически сказала, что манипулировать собой я не дам. Так что, уважаемые посетители, уважаемые читатели, уважаемые слушатели, вот этот вот препарат, запомните упаковку. Я все время беру препарат только в такой упаковке. Ну, вот у меня такая практика сложилась, он у меня лежит как НЗ всегда дома. Если у меня заканчивается этот препарат, я его покупаю заново, кладу в холодильник, и он у меня лежит на верхней полке в ящике, там, где лежат яйца. Вот, у меня хранится в холоде постоянно. И это самое, если такого вот я не могу купить, то я жду до тех пор, пока так обойду все аптеки, пока такой появятся, они везде. Примерно такой же цены. Если вдруг такая упаковка вам продается за 50-80 за рублей, то ни в коем случае не покупайте. В другой аптеке она будет именно вот 32-40 рублей. Но это 50 тысяч. А если этот здесь будет 250 тысяч, тоже не удивляйтесь. Берите там 10-15 рублей она будет стоить. 20. Если уже за 30 рублей вам 250 тысяч, будет продавать это переплата. Поэтому ни в коем случае не платите за такое. Очень рада была с вами пообщаться вновь. Лавхаки из аптеки к вашим услугам. Я буду продолжать эту систему. У меня очень много есть что рассказать. И следующий препарат я тоже сделаю очень нужный для всех вас. Вы откроете для себя. Вы откроете для себя очень много нового в этой рубрике.